Сегодня у нас 14, ой нет, 15 июля, вот. и тема нашего сегодняшнего вебинара – отшелушивание летом. То есть мы поговорим о том, что можно, что нельзя, для чего вообще нужно отшелушивание летом, как это сделать безопасно, чтобы не спровоцировать, например, пигментацию. Поговорим и о компонентах, и о средствах, и о процедурах о возможных как говорится выходах и ситуациях, если нам нужно отшелушивать кожу. Для чего, собственно, нам нужно отшелушивание круглый год? Ну, во-первых, это борьба с комедонами. Баз с гиперкератозом – это как раз э, тот момент, э, который напрямую может быть не связан э, с осветлением кожи, да, потому что многие думают, что отшелушивание ну, больше, там, например, на осветление кожи работает, то есть это отбеливающие какие-то варианты ухода. А на самом деле именно отшелушивание непосредственно – это… Больше борьба с комедонами, с гиперкератозом, с тусклым цветом лица, который в свою очередь вызван, бывает гиперкератозом, то есть утолщенным слоем роговым эпидермиса. Также отшелушивание провоцирует, ну не провоцирует, а способствует тому, что улучшается микроциркуляция, поэтому тусклый цвет лица, связанный с недостаточностью кровообращения, тоже может ну, раз, позитивно повлиять, Регулярное такое отшелушивание. Естественно, омолаживающий эффект а именно придание коже гладкости, потому что чем более гладкая наша кожа, более равномерный ее тон и даже не в смысле пигмента, а в смысле даже покраснений, отсутствие покраснений. Или там, допустим, какой-то участок рогевает больше, неравномерно, какой-то меньше. И получается лицо такое немножко неравномерное. Вот. И чем лучше наша кожа отражает цвет, тем она как бы ухожев... ухоженнее выглядит. То есть появляется такой лоск дорогой да? у кожи <laughs> человеческой. Соответственно, и... Также отшелушивающие процедуры используются, конечно, именно для борьбы с э, пигментацией, то есть работают на осветление тона и, если это возможно, то пигментных пятен, если, конечно же, они расположены достаточно поверхностно. Мы с вами все прекрасно знаем, что, к сожалению, глубоко расположенная нормальная пигментация, она трудно поддается какой-то терапии топическими средствами и, Фактически самый эффективный метод ее удаления, к сожалению, остается достаточно дорогостоящим и, в общем-то, не самым приятным это лазерные методики, но выровнять тон, собственно, побороться с поверхностной пигментацией, как свежевозникшей, так и не очень свежевозникшей, мы топическими средствами, уходами и некоторыми неинвазивными и не повреждающими аппаратными процедурами тоже можем. Какие, собственно, основные компоненты косметики считаются у нас фототоксичными? Кислоты, конечно же. Опять-таки, это не всегда однозначно, если вы видите кислоту в составе какого-то косметического средства, что это средство будет фототоксичным, его нужно определенно откладывать, например, на осенний-зимний период. Здесь зависит от нескольких факторов. Зависит от... Во-первых, какие то кислоты, чем меньше величина молекулы, например, как гликолевая кислота, тем глубже она проникает и тем более так сказать, повреждающим действием обладает и будет, разумеется, повышать риск пигментации. Но, конечно же, влияет и количество кислоты, и самое главное, PH средства, то есть кислотность. То есть если это низкий пАЖ, ниже 3, ниже с половиной, ниже 2, там 1,8, 2, то это уже достаточно такое агрессивное воздействие. И даже если там будет совсем немного кислоты, а она будет, например, с маленькой ручной молекулой, или там будет несколько разных кислот, то это уже будет пилинг, который лучше отстранить от летнего периода до наступления Холодов. Ну, то есть, когда ультрафиолетовый индекс у нас в прогнозе погоды будет показывать, скажем так, не больше 2-3 баллов. А если у нас, допустим, с крупной ручной молекулы миндальная кислота в составе легкого пилингующего какого-то раствора, да, то pH в районе 3, например, 3,5, а бывает, что и повыше даже, то... Соответственно, мы можем даже летом, соблюдая все меры предосторожности и тщательную защиту солнца, от солнца днем кожи, делать такие периодические процедуры, отслушивающие. Поэтому кислотам надо относиться с осторожностью, как бы не рисковать лишний раз, да, если точно не знаете, что это всесезонный поверхностный пилинг, и то даже имея всесезонный поверхностный пилинг, как наш, например, гельтековский, и то летом надо быть очень осторожным. То есть, если вы планируете ехать куда-то в отпуск, загорать и прочее, или на даче, да, можно не ехать, вот, на даче загореть и сгореть еще как, да, особенно в такую жару, как сейчас, например, в Москве. То, разумеется, либо там за... Три недели, две-три недели до отпуска вообще от, убрать из ухода всякие вот эти вот кислотные и потенциально раздражающие средства. И, соответственно, если вы знаете, что вы не сможете тщательно защищаться от солнца, то есть механическая защита, SPF максимальных уровней и с, с, с обновлением да, своевременным, этого СПФ, да, не просто утром нанес и забыл, да, то лучше тогда не рисковать и не использовать вот эти потенциально фототоксичные компоненты в летний период. Однако же есть регионы, у которых нет зимы как таковой, да, и индекс инсоляции порой не опускается до ниже 4, то, естественно, там используются женщинами, не только женщинами, и отбеливающие компоненты, и кислоты, и прочее, но Защита от Солнца происходит более тщательно. Вот. Отбеливающие активы, а именно коевая кислота, арбутин, гидрохинон. Ну, гидрохинон у нас в России запрещен, но, например, кто проживает в той же Турции, спокойно может купить средства с гидрохиноном или там в Индии. Вот. Поэтому, как говорится, тут надо понимать, что доступно все-таки это дело. И, конечно, такие отбеливающие активы тоже, опять-таки, надо с осторожностью использовать. То есть гидрохинон однозначно летом использовать нельзя, и арбутин, как, в общем-то, его производные, тоже нежелательно. Коевая кислота в чистом виде или там в виде каких-то пилингующих растворов, содержащих спирт и прочее, тоже нежелательно. Но, например, диполиметат коевый, более мягкое такое воздействие, которое оказывает его, в принципе, можно с осторожностью использовать в летний период. И, естественно, опять-таки, соблюдая все меры предосторожности, Потому что, например, состав, содержащий тот же самый дипломит от кислоты он может работать не только на устранение возник, уже возникшей пигментации, но и на предупреждение новой. Да, миндальная кислота, Мария, правильно, да я вот как раз, по-моему, ее упомянул вначале, что с крупной величиной молекулы миндальная кислота как раз считается сезонной, то есть, ну, иногда ее называют летней кислотой, потому что она глубоко не проникает, и она, в общем-то, если PH средства не сильно низкий, да, то есть не ниже, там, условно говоря, трех, ну, есть нюансы, зависит от того, если это например, какой-то маслянистый гидрокколоидный раствор, ну то есть э, сама база э, с постепенным высвобождением кислот, ну как у нас пилинг, например, то там 246PH он тоже считается очень поверхностным и в общем кожу сильно не повреждает, даже у большинства покраснений после него не возникает, то есть это такой совсем поверхностный вариант. А, как бы, если, конечно, миндальная кислота будет или в составе комплексного, препарата, в который еще входит там, например, и гликолевая и прочее, или PH будет низкий, то тогда, конечно, и миндальную кислоту не стоит ли этого использовать. Что-то у меня... Связь у всех есть, да? А то у меня почему-то показывает, что какие-то перебои со связью. Слышно, видно меня? Ага, ну хорошо. Это у меня тут показывают какие-то восклицательные знаки страшные. Вот. Значит... Значит, что по поводу э, коевой кислоты. Да? То есть, как я уже сказала, вот, например, у нас Brightening Skin есть сыворотка. да, Но ну, не только у нас, конечно, такие подобные препараты есть. Там есть еще компоненты, которые, наоборот, предотвращают появление пигментации. и Их там большинство. То есть там коевая кислота, понятно, есть. Но там есть еще и стабильная форма витамина С, и неацинамид, и э, пептид-меланостатин-5. То есть это э, такие компоненты, которые э, блокируют, например, э, Передачу меланина, например, в верхние слои кожи, да, в эпидермис, блокирует фермент терзиназу, который участвует в трансформации да, в образовании самого меланина. Поэтому здесь как раз надо понимать в составе, и если это профессиональные средства, лучше, чтобы там вы, как косметологи, назначали это пациенту, и естественно. Летом, понятно, такие средства все равно будут использоваться только вечером, днем мы будем защищать кожу от солнца тщательно, но с таким составом средства, в принципе, использовать можно круглый год. Ну, другое дело, понятно, что на пляж, конечно, лучше не ходить, когда мы такие средства используем. Вот. А если мы живем обычной жизнью в городе, и индекс инсоляции достаточно высокий, но мы не, загора... не загораем специально, да, и не, там, в водоемах не купаемся, рискуя смыть себя, там, все защитные средства. Вот, то в принципе такие средства спокойно можно использовать. Тогда пигментация привычная, которую человек склонен к нему, может за лето образоваться, она в таком количестве не образуется. Кислая форма витамина С тоже влияет на то, собственно, как солнце будет на кожу воздействовать. Потому что кислая форма витамина С, я попозже там как раз тоже сделала специальный слайдик по ретинолу витамина С, повторюсь немножко. Вот. Но самое главное понимать, что витамин С у нас бывает в разных формах. И кислая форма, то есть элиаскорбик-асид, элиаскорбиновая кислота, это как раз... Достаточно неустойчивая, которая под действием ультрафиолета сама разрушается и быстро окисляется, соответственно, вместо антиоксидантной начинает выполнять прооксидантную роль, в том числе на коже, да, участвовать, провоцировать реакции перекисных кислений липидов, а, собственно, она должна, наоборот, действовать. И э, кроме того, кислая форма витамина С, как правило, в достаточно больших концентрациях используется, там 10 и выше. И э, PH средства тоже э, кислый, иначе ну то есть оптимальный PH кислый, где-то 3,5 например, для l в составе. И поэтому такие сыворотки, например, они работают ну, практически как легкий какой-то поверхностный пилинг. Вот. И поэтому кислую форму в летний период надо, если использовать, то с большой осторожностью. Либо использовать, но вечером при условии того, что вы избегаете нахождения на солнце или ваши пациенты и тоже тщательно защищаете кожу от него, от да, профиолета. Либо все-таки кислые формы откладывать на холодный период, а летом использовать стабильные формы витамина С, которые не становятся прооксидантами под воздействием ультрафиолетовых лучей. Павы, самые простые павы, то есть лаурет и лаурилсульфат, они являются фототоксичными, то есть они достаточно агрессивны для кожи, и если человек умывается постоянно какими-нибудь средствами, содержащими лаурет и сульфат а это практически большинство средств для очищения кожи уровня масс-маркет, например, а даже порой элюкс люкс, и даже... И якобы мягкие детские средства бывает, содержат даже лурил-сульфат. И, в общем, в принципе, гели для душа практически все некоторые берут просто гель для душа, и им же умываются, им же моют тело. Но если постоянно, как говорится, этим пользоваться, то также может спровоцировать наличие этих поверхностно-активных веществ, очищающих моющие основы, возникновение пигментации. Поэтому, если есть склонность к пигментации, то лучше предпочитать все-таки мягкие какие-то поверхностно-активные вещества. У нас, э, Антонина, в умывалках во всех, и в муссах, и в геле очищающем, и вот в новой серии даю и в интимном геле даже, который вышел, у нас вообще не используется ни с лес, ни с СЛС. То есть мы не используем лорет, лориосульфат. То есть у нас используются павы все мягкие, то есть это кока-глюкозит, это тл глутамат полоксомер 184 вот И они с спокойно могут использоваться в любое время года. Более того, наш гель очищающий славен тем, что его очень любят молодые мамы покупать младенцем грудным, вот, чтобы мыть и тельце, и головку, и все и кожу не сушит, и, и в общем-то, нет раздражения. Сейчас очень много деток с топическим дерматитом, который рано дебютирует, поэтому такие мягкие средства, они пользуются спросом. Поэтому умывалку можно из наших любую брать, и она ни одна не будет содержать вот эти компоненты. Но просто надо понимать, что они очень часто встречаются, а люди даже не знают, что они, в общем-то, повышают восприимчивость кожи к агрессивному воздействию фиолетовых лучей. Вот. Что касается ретинола... Он традиционно считается фототоксичным, но на самом деле, если почитать, глубже копнуть исследования на тему его трансформации, в том числе под воздействием ультрафиолетовых лучей кожи, он не столь фототоксичен, то есть он не повышает так сильно и критично восприимчивость кожи к ультрафиолету, да, то есть как бы, но он сам просто разрушается под ультрафиолетными лучами, в общем, в принципе, как и кислые формы витамина С. И, во-первых, он становится бесполезен, раз, два, он начинает выполнять, опять-таки, прооксидантную функцию вместо антиоксидантной и таким образом э, усугубляет фотостарение, поэтому здесь просто надо понимать, что ретинол поэтому и вечерний Препарат всегда, то есть с ретинолом, с активным, мы еще подробнее чуть-чуть попозже поговорим про ретинол, но активный ретинол, если имеется в виду, то есть ретинол чистый, как вот в наших сыворотках ретидерм 0,25 и 0,5, ну и аналогов других фирм, вот, ретинальдегид и, собственно, ретиновая кислота, то есть ретинаин, эти компоненты, они применяются, в общем-то, таким образом, чтобы кожа, с нанесенным препаратом не контактировала по возможности с ультрафиолетовыми лучами. Вот, то есть Поэтому мы их всегда используем вечером, даже если используем зимой. Как правило, один раз в сутки, а то и может быть и реже, но в вечернее время. Вот. Какие же нам могут встретиться некосметические фотосенсибилизаторы в обычной жизни? Потому что на самом деле мы можем даже их, ну, не знать, что они повышают нашу склонность к пигментации, вот. Мы сейчас как раз взяли в начале тот отсек, что про пигментацию, потому что ну, понятно, что отшелушиваем мы, конечно, и чтобы не было комедонов, черных точек и так далее, но пигментация это не всегда имеет значение. Вот. А Некосметические фотосенсибилизаторы нам могут совершенно неожиданно встретиться в нашей обычной жизни. Мы можем использовать какие-то, опять-таки, наружные средства и уходовые, и даже парфюмерную какую-то продукцию, которая будет, например, содержать цитрусовые эфирные масла. То есть это и апельсин, и танжерин, и мандарин, и петитгрейн, и бергамот. То есть вот эти вот все, все ну, кстати, не цитрус, а, например, розмарин, да, тоже очень часто встречается и в косметике, и в каких-то там вуалях этих, спреях. там, как бы, А он, в общем-то, повышает склонность кожи к... Такой восприимчивости ультрафиолетовых лучей, образование пигментации поверхностной. Вот. Эфирное масло пачули, коры коричного дерева, то есть зверобой, как в виде эфирных масел, да, есть эфирные масла зверобой укропа, а есть, например, отвары какие-нибудь, да, вот, или ну, какие-то препараты наружные, в которые входит экстракт, да, например, зверобой или кропа. И будет он тоже. Снижать устойчивость кожи к ультрафиолетовым лучам. Спирт, амбра и мускус в парфюме, но ну, это, наверное, все знают, ничего нового не скажу в этом. Если мы побрызгали на голую кожу духами э, и пошли загорать, то мы можем получить пигментацию, раздражение и так далее. Да. Соки, опять-таки, соки цитрусовых, которые мы пьем, да, например, гриппфрут. Э, очень часто вызывает э, тоже образование пигментации, если человек загорает, пьет гриппфрут. Хотя, например, есть соки, которые содержат картиноиды, да, та же самая морковь, да, морковь там с ложечкой масла какого-нибудь вкусненького, кунжутного, или, например, со, с жирными сливками, будет наоборот способствовать образованию равномерного загара, ну, как-то, в общем, повышать устойчивость кожи к ультрафиолетовым лучам. Главное просто не переборщить, чтобы оранжевым не ходить, желтеньким таким. Вот, зверобой, например, если вы просто покупаете траву там с целью, допустим, лечения каких-то заболеваний, например, верхних дыхательных путей, то там даже на пачке с вот этой вот травой, с фильтропакетами или просто с как бы с самими высушенными да, элементами да, самого растения, зверобоя. Будет написано, что э, избегать там, нахождения на солнце и так далее. То есть, как бы он, в общем-то, известный такой провокатор пигментации. Конечно, есть и совсем агрессивные такие вещи, как борщевик сосновского, тот же самый, который э, ну, вообще его запрещено выращивать, раньше его как корм скоту выращивали, но он э, просто выживает, вызывает тяжелый химический ожог при контакте кожи, на которую попал сок вот этого борщевика, с солнцем. И это очень страшно, огромные пузыри, и, в общем, это все равно, что с кипятком, выглядит кожа. Вот, лютиковые сока, да, они тоже, в принципе, попадают в сок, и потом человек сгорел или обгорел, или просто под солнцем долго находился. Вот дети бывают, надо беречь, конечно, деток от этих всех, чтобы они там в траве сильно не гуляли, в такой, когда активное солнце, но большевик Сосновской – это просто очень очень агрессивные растения. Вот. И его стараются от него, как от сорняка избавляться, но я, честно говоря, его в черте города, в Москве, в парках достаточно часто встречаю. И когда он маленький, еще не огромные, эти зонты, которые мы уже все знаем визуально, как они выглядят, его можно и не отличить от зарослей каких-нибудь лопухов и друг, других растений. Поэтому надо быть очень внимательным. Вот. А некоторые лекарства, антибиотики, например, тетрациклинов, ряда чаще всего торхинолоны, некоторые противогрибковые препараты, такие как гризиофульвин, например. Вот, некоторые препараты, антидепрессанты, нейролептики тоже обладают токсичным действием. А диуретики самые распространенные, причем гипотеозид, фурсемид, то есть человек может антигипертензивную терапию какую-то применять, да, он, например, использует тот же самый лазартан с гипотеозидом в комбинации и идет загорать, ну, то есть он регулярно использует ингибитор АПФ, ему назначил врач, да, и он не будет знать, что из-за того, что он использует регулярные диуретики, например. То есть гипотензивный препарат с диуретическим эффектом, такой как гипотиазид, гидрофортиозид, повышает риск пигментации. Вот. То есть он не будет дополнительно защищаться как-то от солнца и не будет даже знать, почему у него такая склонность к пигментации вдруг образовалась. Вот. Статины и так далее. То есть когда нам назначают какой-то новый препарат или когда вашему пациенту назначает врач специалист, в зависимости от его какой-то патологии, да, какой-то препарат, то, естественно, а особенно если мы подбираем уход и потенциально фототоксичные средства наружные ему назначаем и наставляем его, как он должен себя защищать от солнца тщательно, нужно понять, что, возможно, он еще и внутрь принимает какие-то фотосенсибилизаторы, и тогда, конечно, дополнительно еще, как говорится, добивать его кожу наружными фотосенсибилизаторами точно не стоит. Местные антисептики, самый распространенный хлоргексидин, тоже за ним наблюдается. фотосенсибилизирующее действие, И поэтому любители с жирной кожей попротираться хлоргексидином должны быть тоже очень осторожны в этом плане, потому что ну, вообще, на самом деле, конечно, мы с вами понимаем, что хлоргексидином не надо как профилактикой пользоваться. Это все-таки антисептик, который нужен для ПХО, для первичной хирургической обработки раны или или, там, допустим, какое-то время после каких-то агрессивных процедур можно э, попользоваться антисептиками, чтобы, как говорится, не зацвести, например, после чистки, как некоторые клиенты говорят. Вот, на самом деле, да, это бывает иногда нужно, да, но он назначается на несколько дней. И, собственно, либо используется симптоматически, когда в этом есть необходимость, обработать рану, например. Вот. А использовать хлоргексидин вместо тоника, как иногда на просторах, как говорится, интернета встречаются такие советы, это ну, крайне небезопасно, и вообще это убивает весь микробиом, который нам нормально микрофлора все-таки оказывается нужна. И поэтому надо ее беречь, кормить. Еще такой момент. Оральные контрацептивы для женщин это важно, пользуются многие. Но не все знают, что они тоже обладают фототоксичным действием. И более того, в инструкции, например, к обычным таблетированным кок может быть прописано, что они повышают чувствительность к кожи к ультрафиолету. А вот когда женщине ставят внутриматочную спираль гистогенами, там с тем же ливонаргестерлом, то даже и не вспомнит никто о том, что она может стать склонной к пигментации, потому что все-таки гистогены, которые выделяют постепенно да, вот эту спираль, оставит ее порой на 5 лет, да, то есть это максимальный срок установки к сожалению, это не учитывается, и, в общем никто даже не знает, что она вот так может влиять, потому что эти гистогены, которые выделяются, да, они оказывают системное действие. Кроме того, сейчас очень много исследований проводится на тему антиполюшен, на тему загрязнений воздуха, на тему того, что воздух у нас грязный не только снаружи, но и, в, соответственно, в помещениях, то есть не только машин, выхлопы автомобилей, смог и всякие там. Тяжелые металлы осаждаются, но и те же испарения от бытовой химии, от шкафов из ДСП, у которых, которых наверное, у каждого в квартире хватает. Вот. И все это тоже очень хорошо нарушает, ну, хорошо, это, наверное, не то слово, <laughs> очень сильно нарушает э, нашу барьерную функцию, и вот эти полютанты, э, и частицы смога, и те, что находятся внутри помещения, они, к сожалению, тоже э, повышают э, чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам, поэтому, если к этому есть склонность, опять-таки, и если там, мы живем не в идеальных каких-то условиях э, с чистым воздухом, то имеет смысл обратить внимание на средства с функцией антиполюшн, которые, в общем-то, какую-то барьерную функцию выполняют, помимо того, что защищает кожу от солнца, все-таки нужно еще использовать средства, которые защищают от агрессии внешней среды. Вот. Средства с отбеливающими ингредиентами хочу упомянуть, ну, чтобы как бы они все были примерно на одном слайде из нашей линейки Гильтек, да, вот, чтобы понимать, какие когда можно, какие не стоит, например, использовать в летом. Естественно, на первом месте это оба ретидерма, то есть это ретинол, содержащие препараты наши, которые э, содержат э, примерно у них одинаковый состав, просто разные содержания самого ретинола чистого. Причем ретинол там в двух видах используется, преимущественно липосомальный, он как раз выбран за то, несмотря на то, что это такой очень дорогой компонент, э, за то, что он э, меньше дает побочных эффектов, ну, Типично для ретинола, то есть повышение чувствительности кожи, раздражение, шелушение, да, то есть ретиноевый дерматит и элементы дерматита, которые, в общем-то, при использовании настоящих честных ретинолсодержащих средств, как правило, возникают. Вот, они могут в меньшей степени, в большей степени, все зависит от чувствительности кожи, от толщины эпидермиса изначально, когда человек начинает применять ретинол, от того, пользовался ли он раньше вообще ретинол-содержащими средствами. Вот. Но используются у нас два вида, вот основной липосомальный, который более мягенький, но достаточно глубоко проникающий, и еще используется в составе чистый ретинол и ретинол. В совокупности в ретидерме 0,25% тут опечаточку за собой нашла. В совокупности, естественно, 0,25% будет у нас ретинола, а неоценамида 3% аскорбилглюкозида, витамина С в стабильной форме. 1% это вот как бы и там, и там. И 0,5 это уже Ретинол, липосомальный ретинол в совокупности 0,5. Видите, да, печаточка там небольшая. Первый 0,25, соответственно, 0,25 ретинола, а во втором варианте 0,5. Так вот, 0,25, естественно, мы используем сначала, когда только знакомимся с ретинолом, и потом можем переходить уже постепенно, там, месяц через 3 на 0,5. Такая схема. И если вдруг нам нужно ретидерм почему-то использовать летом, ну, это довольно-таки частая история у людей, у женщин 45+, 40+, когда уже ретинол содержащие средства, ну, практически без перерыва используются зачастую, хотя я, честно говоря, сторонник летом все-таки делать перерыв, вот, хотя бы на пару месяцев, но, как говорится, есть те, кто использует их постоянно. И тут, конечно, нужно быть осторожными и все меры предпринимать, чтобы избегать попадания прямых солнечных лучей, и даже не прямых, на кожу, куда мы наносим этот ретинол, потому что он будет провоцировать в этом случае реакцию перикс на липидов, окисляясь сам, разрушаясь. Вот. Альфа-дерм. Содержит миндальную кислоту 5%, содержит комплекс кислот остальных, там лимонная, яблочная, глюконовая, винная, аскорбиновая и так далее, то есть молочная. Там э, тот же самый ахокомплекс, который у нас в освежающем тонике используется. Так вот, там кислот всего 10%, PH альфа-дерма, он находится между 3,8 и 4,1, в общем, в принципе, довольно-таки высокий, используется он, как правило, для кожи с гиперкератозом, со склонностью к воспалениям, и... Выравнивает тон то тоже немножко, ну, как бы предотвращает возникновение закрытых открытых комедонов и воспалений, но его, конечно, можно тоже использовать летом при желании, защищаясь хорошо от солнца. Но надо понимать, что при склонности к пигментации его положительные эффекты могут, как говорится... Хоть и они и будут, да, но при этом перевесит, конечно, то, что кислоты могут спровоцировать возникновение поверхности пигментации, если мы не будем защищать кожу правильно от солнца. Вот. При, при этом, как говорится, не запрещено, конечно, его категорически применять в летний сезон, потому что, в общем-то, основная кислота, там, которая... Работает в этом препарате это миндальная кислота, она не является такой уж фототоксичной. Брайтлинг скин, я о нем уже упоминала, там основные компоненты это вот пептид меланостатин, это как раз предотвращение пигментации. Неоциномид это вообще комплексный такой ингредиент, который влияет и на сибрегуляцию, и на состоянии пор и на выравнивание тона работает и собственно осветление тоже способствует и его вот там 4 процента довольно-таки большая концентрация 2 процента вот как раз дипломитатат коевой кислоты который более мягкий скажем так вариант коевой кислоты витамин С тоже там есть есть увлажняющие компоненты есть солодка это натуральный тоже осветляющий компонент и еще и антиоксидант то есть глобридин корня солодки вот то есть брайтнинг скин можно опять-таки если защищаем утром от солнца кожу использовать летом как раз для предотвращения пигментации но когда мы используем все-таки э, такие потенциально фототоксичные компоненты надо просто э, быть осторожней. вот освежающий тоник с аха кислотами содержит 5 процентов аха кислот такой же комплекс как у альфа дерми и чаще всего используется как раз э, купе с другими отбеливающими средствами в уже осенне-зимний период, либо используется для проблемной кожи в комбинации с тоником, например, для жирной проблемной кожи, то есть утром тоник для жирной, а вечером ахатоник. Вот. И, в принципе, использование его оно тоже не сильно повысит устойчивость, в смысле не устойчивость, а подверженность кожи к пигментации. Но если мы берем в уход в летний период тоник с ахокислотами, мы должны понимать, что утром мы обязательно должны нанести СПФ минимум 30. Вышел еще препарат в серии The от натуральной линейки гельтековской дочерней новый э, Baby Face Serum. Ну, Baby Face, это имеется в виду, что он не детский, а то, что лицо будет как попка-младенца. Вот, э, нежный и Там тоже основной компонент, э, два основных компонента, неоцинамид и витамин С, но там нет э, каких-то потенциально фототоксичных э, веществ, поэтому, например, э, летом взять в уход э, Baby Face э, немножечко выравнивать тон при этом, при помощи неоцинамида аскорбилоглюкозита, Козида плюс антиоксидантный хороший эффект плюс увлажнение очень мощное там и гиалуроновая кислота и акваксил с глюкозой селитом, как маски аккудовольствие то как раз это очень хороший вариант именно такой летний ну о летнем уходе я еще скажу два слова чуть позже ну и пектиновый гель он как бы отбеливает но он не фототоксичный абсолютно то есть это как раз тот препарат который можно использовать для профилактики как бы образование пигментации и для того, чтобы просто выровнять тон кожи немножечко, это как раз вот пектиновый гель, это он, это цитрусовый пектин, гиалуроновая кислота. Не надо, не надо надеяться на то, что пектиновый гель уберет пигментные пятна, он, конечно, на это не рассчитан. Вот, но э, использовать его, когда есть склонность к пигментации, а нельзя что-то другое, более мощное использовать, потому что солнце активное. И когда есть склонность к воспалениям, э, пектиновый гель как раз очень хороший уходовый вариант. Тоже можно его вечером использовать. В принципе, его можно и утром, и вечером использовать. Просто он такой плотненький и дает немножко такую пленочку на коже, как бы э, немножко стяну, то есть, может быть, некоторые чувствуют. И поэтому на него не очень комфортно, например, тональные какие-то основы или что-то наносить. Все зависит, конечно, от тональной основы, но может скататься, поэтому его любят больше применять вечером. Вот. Это как раз те средства, которые каким-то образом да, влияют на пигментацию из наших средств. Вот. И что же, собственно, делать, если нам все-таки нужно их использовать, те, которые потенциально могут снизить устойчивость кожи к ультрафиолету. То есть нельзя от них отказаться. Что мы можем сделать? Во-первых, наносить вот эти средства только вечером. Ну, ретинол, понятно, он и так и так наносится только вечером, да, другие какие-то средства, которые можно было бы нанести, например, два раза в день, тот же brightening skin, осветляющий флюид наш, да, вот, как раз... Вот эту сыворотку мы откладываем только на вечер. Вот. То есть вечернее нанесение, утром обязательно SPF, причем максимальных значений, то есть 50+. плюс. Еще, конечно, хочу отметить, что восприимчивость к солнцу, она напрямую, конечно, коррелирует с фототипом. То есть если это первый и второй фототип, особенно первый, когда человек ну, практически не загорает, а только сгорает, то есть белокожий, светлокожий, рыженький, с веснушками, ну то есть вот именно первый фототип, который сразу от Солнца появляется, даже когда индекс ультрафиолетовый не сильно высокий здесь как раз уже там с первыми лучами, не знаю, конца марта начала апреля, надо уже переходить на 50+. Если это уже там третий, четвертый фототип, или тогда же может быть второй в некоторых случаях, то есть стандарт такой обычный, да, нашего славянина, да, второй, третий фототип, не смуглый, вот, но и не совсем белокожий, то там в принципе в этом случае достаточно и тридцатки иной раз, но уже когда солнце довольно-таки активное и ультрафиолетовый индекс приближается к 5 и шести там уже желательно переходить тоже на 50 плюс и не забывать своевременно эти фильтры обновлять на коже а да, то есть средства с спф фильтрами обновлять рекомендуется раза два часа в среднем ну естественно если мы вспотели или искупались надо обновлять сразу если у вас в средстве находятся и химические и физические фильтры то мы Должны смыть его. Ну, а смыть, соответственно, например, имея на лице макияж, удобнее всего мицеллярной водой, например. Или можно взять вот, гельтековский лосьон очищающий, он как мицеллярка идет, или гелевый вот для снятия макияжа, потом протереться тоником, или э, в случае геля это... Ну, я имею в виду не очищающий гель, а именно гель для снятия макияжа. Он как гелевая мицеллярка, фактически, по сути. Вот, Либо лосьон, чищающий, жиденький на ватный диск, протерли пару раз, потом протерли диском с тоником или блефор-салфеточку в сумку бросили, ей протерлись. Вот, И после этого можно заново наносить солнцезащиту. Это вот в идеале как нужно обновлять. Если мы, конечно, вышли полчаса на улицу утром, днем в обед на полчаса, и потом уже солнце ушло, то, в принципе, можем, как утром нанесли, крем какой-то или там, допустим, тональное средство с СП-фактором, то можем, в принципе, его спокойно вечером смыть и не обновлять. Если же мы долго гуляем, то есть совокупно 2 часа находимся на Солнце, то через эти 2 часа мы должны обновить. Или, как я уже говорила, спотели и искупались. Значит, помимо всего прочего, желательно, чтобы антиоксиданты были в рационе, то есть фрукты и так далее. Не всем нужны биодобавки. Я вообще не люблю рекомендовать вот так на обум превентивно биодобавки, потому что, когда мы принимаем какие-то биодобавки, Лучше сначала посмотреть, нет ли дефицита, да? а то может переизбыток в организме этих витаминов или микроэлементов. Вот, поэтому просто так огульно нельзя. Тем более, если это комплексные какие-то БАДы, я вообще к ним не очень хорошо отношусь в плане того, что там непонятно, что там в составе. Да? И никто их толком не тестирует. Правильно, да, потому что это не лекарственные средства, и там такие строгие тесты не нужны. Вот, поэтому если там какие-то принимаются биодобавки, да, то лучше все-таки брать с более лаконичным составом, ну, собственно, как и в косметике. То есть, когда там, допустим, есть какой-то определенный элемент, да, допустим, если нам не хватает витамина С, мы пьем витамин С, да, с ним тоже злоупотреблять им особо не нужно, но, допустим, да, или если нам не хватает... Например, омега-3, омега-6, да, мы их пьем. Да, или мы, допустим, хотим пропить курс биотина или астаксантина, вот, то есть, ну, чтобы это не был какой-то вот непонятный комплексный бат с кучей-кучей всяких неопознанных ингредиентов. Соответственно, это что касается внутрь, ну, та же самая каротиноиды, морковка, почему бы и нет, да, морковный сок с обязательно с каким-нибудь жирком, да, со сливками, например. Вот, и снаружи должны быть антиоксиданты, вот те же самые витамины А, С и Е, причем А в виде небольшой малюсенькой концентрации ретинол-пальмитата, а не ретинол, он тоже будет работать как антиоксидант. Витамин С в стабильной форме, витамин Е, токоферол прекрасно, да, он будет защищать и кожу как антиоксидант, и компоненты самого средства от окисления. Ну, кроме того, естественно, антиоксидантным свойством обладает и ресвератрол, и феруловая кислота, то есть, как бы здесь тоже можно их в средствах именно таких антиоксидантных увидеть, и в общем-то это тоже полезно, Нет, мид опять-таки же дигидрокверцетин прекрасный наш который вот в серии нео это сильнейший один из сильнейших антиоксидантов то есть это все можно ввести уход. Механическая защита обязательно нужна, то есть всякие бейсболки, шляпы, крупные очки, то, о чем я всегда <laughs> не устаю повторять, когда эту тему поднимаю на вебинарах да, или каких-то выпусках влога на YouTube. То есть обязательно механическая защита лучше всего защищает и одежда в том числе, да, чтобы у нас, как говорится, не подвергалось тело избыточной инсоляции. Когда ультрафиолетовый индекс высокий, и, в общем-то, в принципе, механическая защита, она всегда лучше, чем любой крем, но мы не можем, как говорится, иной раз защититься полностью, лицо по-любому у нас чаще всего открыто. И, а вот тело как раз желательно защищать. Более того, так как сейчас у нас все-таки достаточно большой акцент многими делается на экологию, и, в общем-то, все эти фильтры, даже самые безопасные для человека, отнюдь бывают небезопасны для, например, коралловых рифов, рыбок, там, не знаю, каких-то водной флоры и фауны, то, конечно, например, если человек весь с ног до головы обмазан, Ультрафиолетовыми фильтрами и купается, то они все смываются в воду и нарушают вот эту флору и фау... жизнь флоры и фауны. Да? Если это, например, серфер возле коралловых рифов, рифов занимается своим серфингом в костюме, да, в рожгарде, там во всяких этих специальных одеждах, и, в общем-то, ему намазать на -то надо только лицо, руки и ступни, то это уже гораздо меньше вреда. Вот. Для обитателей моря и океана это уже так, если отвлечься от кожи человека. И антиполюшен средства, то, что я вначале упоминала, то есть антиполюшин, это ну, вот компоненты такие, как фукагель, например, например какие-то хилаторы металлов, какие-то антиоксиданты, опять-таки, супероксид дисмутаза, те же самые, вот дегидрокверцитин, витамин, витамин Е в составе, в составе, да, они будут также выполнять антиполюшен функцию, то есть барьерные какие-то средства, которые повышают, улучшают барьерную функцию, то есть восстанавливают гидролипидную пленку, они как раз нужны для того, чтобы минимизировать, если нам прямо очень нужно потенциально фототоксичные средства использовать, минимизировать их агрессию тоже, да, их разрушение минимизировать. Вот. Отдельный слайд я сделала по ретинолу -С, потому что по ним всегда самые основные вопросы задаются, что здесь как раз надо понимать, что ретинол чистый и в виде ретинальдегида или третинаина, это нежелательно, конечно, под солнцем использовать, если это нужно. Например, третинаин и синтетический аналог адаполен используются для лечения акне. И здесь как раз мы не можем сделать выбор не в пользу лечебного препарата, здесь просто мы должны тщательно защищать кожу от солнца. Вот. Про ретинол и все прочее, очень много всяких тем у нас было, и в общем в принципе можно все пересмотреть на youtube если интересно будет кому-то вот э, ну свои нюансы применения есть и да это можно применять тоже летом но очень, -очень осторожно если же в составе находится ретинол полиметат или ацетат в небольшой концентрации как правило где-то в конце состава то есть вместе там с витамином е там где-то рядом вот и э, используется как антиоксидант как например в нашем тонизирующем в антиоксидантным коктейлем в креме «Витаматрикс» из серии «Хонке». То это как раз можно и даже порой нужно использовать в летний период. Что касается витамина С, я с этого начала, что кислая форма витамина С нежелательно летом, особенно в первой половине дня. Хотя есть рекомендации от производителей, которые делают средства, что можно нанести утром сверху нанести крем с СПФ. Но я бы, честно, не рисковала. Вот. Если уж очень нужно кислую форму витамина С использовать, то используйте ее вечером, ну, по типу как ретинол. А утром уже использовать. Пользуйте что-то увлажняющее, восстанавливающее. И сверху хороший SPF-50 ⁇ как вот наш мультипротектор любимый. Вот. Стабильные же формы, которые не окисляются так быстро, да, и которые э, на коже не окисляются, и они как раз работают как сильный антиоксидант, их можно использовать, и в том числе и утром прекрасно. Это аскорбилглюкозид, это содиум аскорбилфосфат и магнезиум аскорбилфосфат. То есть, в, например, в нашем тонизирующем геле находится в виде содиум аскорбилфосфат, витамин С или там, в антивозрастном геле Нео, а, например, в Витаматриксе, оскорбил глюкозид, да, то есть как бы в Baby Face Serum из-заю находится оскорбил глюкозид. Есть еще разные формы, такие как тетраэгексилдицеллоскарбат, как аскорбат кальция, например, да, как тринолитиелоскарбат, эстерси, да, вот их все можно использовать спокойно без оглядки на Активность Солнца, естественно, закрывать СПФ утром это понятно, но нет такого, что они окислятся прямо на коже и начнут работать по, как про оксидантами. Вот. Переходим к процедурам, да, и пилингам. Что безопасно, что приберечь до осени. Если какие-то есть вопросы, задавайте. Вот если нет, то вот следующий слайд у меня посвящен аппаратным процедурам. Ну, на самом деле, да. Его рекомендуют, но он считается стабильной формой. То есть он считается стабильной формой, и если вы наносите потом средство с SPF 50, да, то есть он так не будет окисляться, то есть он относится все-таки к рангу стабильных. Просто производители зачастую перестраховываются, и даже когда в средстве стабильная форма находится, тут еще от концентрации от ПАЖ средства, возможно, он находится в средстве, в котором PH ниже 4,5. И тогда уже, Юля, его, конечно, не стоит использовать утром. А если PH высокий, ну, то есть такой нейтральный, ближе к нейтральному, то тогда запросто можно. Спасибо за ссылочку. Я посмотрю, как бы, на самом деле, по витамину С сейчас и на ПАБ-меде, и на попхимии очень много всякой информации. То есть можно прям смотреть, проверять. Единственное, конечно, читая подмет, мед надо ну, смотреть, там и цитируемость статей, ну какой дизайн статей, то есть есть там реально и плацебо контролируемые исследования и такие хорошие, а есть просто статья, которую кто-то написал, да, и она там появляется, там индекс цитируемости, все вот это вот. вот но по витамину С сейчас очень много исследований, тем более, что сейчас такой тренд, можно сказать, на антиоксидантные дерматологические средства, и, в общем, в принципе, информации много. Вот, и здесь... Как говорится, надо просто в каждом отдельном случае смотреть, с чем этот компонент находится в средстве, да, и, собственно, стоит ли, как говорится, рисковать, например, использовать, используя, находясь под ультрафиолетовыми лучами. Да. Понятно, что любой вид витамина С, желательно закрывать СПФ. Вот. Но кислую. Я бы не использовала летом или вот только на вечернее время. Вот, можно ли использовать салициловый тоник по утрам? Салициловая кислота ⁇ это БХ-кислота. Она все-таки повышает как бы, реактивность кожи относительно ультрафиолетовых лучей. И я бы салициловый тоник по утрам не рекомендовала. Просто бывают средства, в которых салициловая кислота находится там на последних местах где-то. Та же самая вот у нас в там это салициловые кислоты, но целых 1,1%. И в общем-то она там больше для стабилизации самой формулы, чем для кератолитического эффекта находится, поэтому тут проблем нет. Вот. А если это 2% салициловой кислоты, да еще и в тонике может быть какой-то там алкоголь-дентурат находится или что-то в этом роде, то я бы утром не стала. Если это салициловые тоники... А, на бутиленгликоле Аля, там косырекс и подобные варианты, да, то тоже, конечно, когда период активного солнца, я бы подвинула их на вечер, то есть вечернюю рутину, а утром все-таки что-то более нейтральное, более такое восстанавливающее с какими-то себорегуляторами. К Паулу Чойс я отношусь очень хорошо, и как бы я считаю, что... И экспертная поддержка у этой линейки хорошая, и, собственно, составы очень грамотные, и нету такого огульного какой-то погони за отсутствием вредных ингредиентов и консервантов, то есть, когда надо, консервируем парабенами. Вот. Ну, она утверждает, я, честно говоря, не знаю, можно посмотреть ее, конечно, персональные видео, или и, там у них тоже на канале периодически проскакивают, видео с их там экспертом, надо смотреть, потому что именно Паул Чойсовский, вот этот, если вы имеете в виду БХ-тоник, там, в общем-то, спирта нет. Например, там есть, если не ошибаюсь, караивы и... Салицелат обычный химический, синтетический. И, в общем-то, основа там бутиленгликоль. Он жирненький, и, собственно, там он похож тоже на Косырекс. вот И, в общем, в принципе, если защищать кожу максимальным СПФ, э, да, возможно, что какой-то катастрофы не будет, если вы нанесете утром. Да? Но, учитывая то, как наш человек в отличие, может быть, от американцев, да, которые такие правильные все изначально, э, там много таких людей, которые будут по инструкции действовать, ну, как я понимаю, да, учитывая э, менталитет и менталитет нашего человека, который забьет, как говорится, на все, вот, то я бы, наверное, не рисковала, рекомендовать на утро даже ее мягкий бутилингликолевый салициловый эксфолиант. Вот честно. Вот мое такое мнение, то есть как бы вот я так считаю. То есть все зависит от ситуации. Но катастрофы не будет, конечно. Катастрофы не будет. Если СПФ сверху нанести, то, в общем-то, я думаю, что ничего страшного не будет. Более того, что он используется все-таки на этапе очищения и чаще всего используется локально, например, только на Т-зону, да, и потом все равно человек наносит какую-то сыворотку какую-то или там антиполюшен средство, или какую-то увлажняющую сыворотку, потом наносит крем, как правило, с СПФ 50. И, конечно, наличие 2% салицилки в тонике ну, не сделает какой-то катастрофы, честно сказать. Вот. Но с осторожностью надо. Так вот, к процедурам вернемся. Вот посмотрите внимательно состав, то, что я держала в руках Паула эксфолиант, он такой жирненький, пропиленгликоль, он не дает такой текстуры. Посмотрите, там бутиленгликоль, бутилен, мне кажется, состав есть. Не буду утверждать точно, Юля, но можно, наверное, открыть состав, потому что у них, в общем-то, они в доступе, и посмотреть. Стоит ли использовать крем с мочевиной на кожу с фолькулярным кератозом? В принципе, кремы с мочевиной являются очень таким хорошим вариантом именно для фолликулярного гиперкератоза. Кстати, лосьоны с сальциловой кислотой в том числе. Можно использовать, и как бы проблем с этим нет, потому что мочевина она, ну, не является каким-то фототоксичным компонентом и, в общем-то, она как бы разрыхляет эпидермис и э, уменьшает выраженность именно вот этого фолликулярного гиперкератоза, то есть повышенного роговения э, рогового слоя, да, вот самого, э, в том числе в устьях э, сальных желез, да, не только на поверхности кожи. Э, поэтому, в принципе, использовать можно. Не, пропандиол и пропенгликол это одно и то же. Вот. Они все такие чуть-чуть маслянистые, просто бутилен, он прямо совсем как масло на ощупь. Вот. Ну, как бы, как бы вот так вот. А это, в принципе, растворитель. Это растворитель. То есть, как бы в нем растворяются липофильные компоненты вместо спирта. Вот, вместо алкогольда натурата или этилового спирта. Значит, чтобы нам не задерживаться долго, да, сейчас мы про процедуры пока, и там, если будут какие-то вопросы, я отвечу. Значит, смотрите, что можно делать безопасно? Можно делать безопасно все, что не а, нарушает целостность кожи, то есть целостность кожи не повреждает ее э, сильно. Да? То есть, условно говоря, работает э, потихонечку с роговым слоем. Это ультразвуковой пилинг, то есть нам нужен гель для дезинкрустации, лосьон для дезинкрустации, классический ультразвуковый пилинг, когда мы наносим дезинкрустант без там даже кислот, иной раз каких-то обычных, вот, если взять гельтековский, как пример, там, кроме алоэ, солей солейкалио и поливинилперальдона, вообще в составе ничего нет. И вот, то есть наносим, он разрыхляет эпидермис 15 минут, потом берем скрабер и чистим. А скрабер а, не... Никак не повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, равномерное очищение. Единственное, что его нельзя делать чаще, чем раз в неделю. Да, и то даже может быть многовато. Чем он хорош? Тем, что не используются никакие сильно действующие и агрессивные химические вещества, чтобы растворить вот этот торговой слой. а, Собственно, разрыхлять можно самым мягким дезинкрустантом. И после этого уже лопаткой равномерно все, как говорится, уберется все, что дезинкрустант разрыхлил. Гальваническая дезинкрустация – это тоже один из видов аппаратной чистки, когда мы берем щелочной дезинкрустант, вот гель дезинкрустации, он поэтому у нас и щелочной, что он как раз предназначен не только для тозакового вот пилинга, потому что для тозакового вот пилинга можно любой гель какой-то под окклюзию нанести, немножко разрыхляющий, там, то же самое пектиновый гель, там, энзимную маску, или вообще взять какой-нибудь гель алоэ, и, в принципе, тоже даст эффект разрыхления под пленкой, и потом можно ультразвуком чистить. А вот при гальванической дезинкрустации нам нужна щелочная среда да, поэтому мы берем гель для холодного распаривания этот дезинкрустирующий, потому что у него щелочной паш, и саму салфеточку, которую мы укладываем да, вот на лицо, чтобы по... Дней, ну, маску, может быть, одноразовую, да, из панолейса. Мы пропитываем лосьоном для закрустации, который имеет такой же состав, как гель, только просто жидкий. Ну, кто делает ультразвуковый вот пилинг по нашим средствам, эти средства давно уже знают. Это наши такой многолетней истории препараты, и простые, и недорогие. Вот, то есть гальваническую дезинкрустацию тоже можно делать. Соответственно, можно делать газо-жидкостной или гидропилинг. У него много коммерческих названий – джетпил, гидрофэшел и аквапилинг, и по-всякому его называют. Вот, но это, в общем-то, мягкое воздействие под давлением, дистиллированной водой или каким то тоже дезинкрустирующими лосьонами, специальным аппаратом. В общем, такая хорошая уходовая процедура, которая еще, если правильно сделать, да, правильно вводить манипулы, еще и дает неплохой лимфодренаж. Вот. Также можно, в принципе, делать неинвазивную карбокситерапию, но надо понимать, что в составе карбокситерапии ну, по-разному бывают эти составы сформулированы, и э, не всегда там э, нет фототоксичных компонентов, то есть надо смотреть, чтобы там их желательно не было. Но неинвазивная карбокситерапия – это фактически маска с, например, лимонной кислотой в составе и, например, щелочной активатор в виде геля, который наносится на эту маску. Я поняла, Юлия. Но ну, это уже из области такой совсем уж прикладной химии. На самом деле, пропанодиол, да, пропиленгликоль это одного поля ягоды, можно сказать. Это растворители, которые помогают нам активы какие-то растворить. И на самом деле. Принципиально разницы между ними нет. И очень часто просто люди пугаются этих названий, и производители пытаются их как-то еще маскировать. Вот. На самом деле, даже если мы смотрим состав и видим тот же самый пропан и Диол, например, на втором месте после воды, ну. Ну, бывает, что какие-то ингредиенты, потом пропанадиол там, или, допустим, пропиленгликоль, то в этом тоже нет ничего страшного, потому что в этом средстве, особенно если какой-то это тоник, там воды может быть 98%, да, и остальные 2% приходится на все остальные ингредиенты, включая активы и тот же самый пропиленгликоль, который... Присутствует, например, в составе как растворитель комплексного актива какого-то, или просто некомплексного актива, но который не растворяется в воде а по-другому. Вот, поэтому пугаться их совсем не надо. В общем, вполне себе нормальный компонент, вот, и как бы и все его производные разновидности. И здесь вообще я не вижу никакого повода для паники, когда люди читают составы и там начинают пугаться. Вот. И, собственно, правильно, Виктория, время, время у нас, да, немножко ограничено. Про пропиленгликоль, я думаю, уже и без меня много всего сказано. И, в общем, если химиков почитать, да, то, в общем, все страхи отпадут сами собой. Так вот, а что касается неинвазивной карбокситерапии, надо смотреть состав, да, то есть если такой более-менее лаконичный состав, и там нет для усиления эффекта добавленных кислот, например, тех же самых, да, то же самой гликолю кислоты, например, которая может дать фототоксичность, то, в принципе, использовать можно так называемые co 2 маски но там нужно повнимательно быть составом. Но это не запрещено в летнее время, то есть неинвазивная карбоксотерапия летом делается. Энзимные пилинги, разумеется, можно. Да, даже энзимные пилинги с небольшим добавлением кислоты, как наша например, энзимная маска, тоже спокойно можно использовать круглый год. И используются энзимные пилинги, как правило, либо в виде масок, либо это могут быть какие-то энзимные пудры для умывания, это могут быть энзимные пилинги порошковые, это могут быть энзимные пилинги гелевые. И используются чаще всего натуральные ферменты папаин, бромелоин, субтелезин. Чаще всего, но бывает, что добавляются какие-то для усиления еще ну, компоненты. Надо смотреть, если там чуть-чуть молочной кислоты, как в нашу энзимную маску добавлено, то, значит, можно использовать. Да, если там, допустим, 5% гликолевой кислоты добавлено или 10%, то это уже будет не совсем энзимный пилинг, несмотря на то, что он может содержать энзимы тоже. А там уже работать больше, как кертолитик будет та же самая гликолевая кислота, и это, конечно, нежелательно действительно летом вот рисовая пудра очень хорошая вещь на самом деле именно такое механическое отшелушивание э, растворяется она прямо на коже и мягенько убирает э, мертвые кертиноциты да, с поверхности эпидермиса механические абразивы э, я к ним так, ну как бы, отношусь э, с осторожностью, то есть э, сама использую, честно сказать, я даже наш боди энергии обновления зачастую использую на лицо, но у меня лично, да, комбинированная кожа, э, достаточно плотная, и, в общем, учитывая возраст, она склонна к гиперкератозу уже, и поэтому иногда можно, сделав энзимную маску, после нее пройтись мягенько, не наяривая, как говорится, э, скрабом, который хорошо отшлифован, не царапает кожу, то есть нашу вот Мне нравится то, что там пемза очень хорошо отшлифована, очень много этого мелкого абразива, и он как бы кожу полирует, то есть не дерет. Вот, поэтому надо быть осторожным. Скатки, гамажи, опять-таки, с осторожностью на возрастных пациентах, потому что растягивают кожу, то есть начинают тереть там, ну, то есть как бы сами, особенно когда себе делают, и перерастяжение кожи плюс все вот эти вот скрабы, скатки и все вот это вот механическое воздействие, оно не лучшим образом сказывается на коже с куперозом. Да, например, склонность к покраснению купероза. То есть, если есть купероз, лучше скраб не рекомендовать. Вот. Ну, естественно, скрабы будут эффективнее после холодного распаривания. То есть, если мы сделали масочку под пленку, а потом поскрабировали буквально там, одну минуту, чуть-чуть, этот эффект будет лучше. Если мы просто будем 5 минут там, возить этим скрабом по, лице, по лицу и ä, пытаться что-то отшелушить, сначала нужно кожу распарить немножечко. Распарить холодным способом, я имею в виду. Вот, поверхностные пилинги с миндальной молочно феруловой кислотой. Опять-таки, я об этом уже говорила, просто чтобы закрепилось, да, смотреть, чтобы паш был не слишком низким, оптимально 3-3,5. Ну, есть нюансы, бывает чуть ниже, но кислот меньше, например, да, или они там преимущественно миндальная, например, крупная. Вот, то можно. Концентрация кислот небольшая должна быть, и обязательно они должны быть не спиртовые. Вот, на осень-зиму, естественно, мы оставляем всю агрессию лазерной шлифовки, кислотные пилинги уже поверхностно-срединные, поверхностные, но более такие глубокие, допустим, пилинги, содержащие спирт, да, то есть спиртовые, и механическое микродермобразие, которое, собственно, уже так постепенно уходит на, как говорится, на второй план, и мало кто ее уже пользуется. Вот, что важно нам летом, да, чтобы сохранить Кожу, по возможности, не пигментированной. Нам нужно восстанавливать ресурсы, поэтому я, наверное, на первое место поставлю вот наше средство новое, 5 пептидов. Ну, многие уже знают, что оно вышло, его очень-очень ждали. Там действительно такой совершенно потрясающий состав, 21% пептидов, там и мерилоксанты, и матрикин, и релистаз, и концентрацию кислот вообще в пилингах пишут, вот у нас, например, на коробочке прям написано, сколько какой кислоты да? ну и, соответственно, на сайте в описании и вообще в профессиональных пилингах как правило пишут, сколько какой кислоты и какой PH, это обязательно информация, которая должна быть на пилинге а иначе это код в мешке, и непонятно вообще что, лучше такой тогда не брать вот. должно быть написано и PH это очень важный момент то, что может быть 5% кислоты но PH 1,8, ну так гипотетически, да, и он будет агрессивнее, чем 30% кислоты и PH4.0. Вот, Собственно, вот пептидные препараты я бы, наверное, на первое место поставила для использования летом, вот, и потому что они очень хорошо уплотняют кожу, они восстанавливают барьерную функцию, они там вырабатывают коллаген, эластин, помогают фибробластам вырабатывать, потому что являются сигнальными все-таки агентами, и Имеют такое, в общем, комплексное значение, и при этом они абсолютно не фототоксичны, они абсолютно относятся к рангу не негативной, а позитивной стимуляции, и, в общем, можно безопасно использовать их в летнее время и летние и зимние. Но единственное, что когда мы используем активные средства с большой концентрацией пептидов, все-таки постоянно э, стимулировать ресурсы внутренние нам не стоит, да? Поэтому я предпочитаю все-таки, э, когда мы назначаем такие активные пептидные препараты, делать перерыв все-таки использовать, допустим, где-то полгода, например, в среднем, да? или там 4 месяца потом делать месяц перерыв или полгода делать там месяц-два перерыв. Ну, то есть э, я считаю для таких препаратов ну, наверное, 9 месяцев подряд, это такое самое максимальное ограничение, потом надо все-таки сделать перерыв какой-то. Вот. Крем-циферка для век с эффектом лифтинга тоже является, в общем, пептидным препаратом, там, матриксиламрафомикс, она как крем тоже можно использовать, плюс всякие антиоксиданты и средства антиполюшен, там, фукагель входит, да, полулан, хоть он и лифтинг дает для этого, да, добавлен он тоже как антиполюшен работает, все увлажнялки, так называемые, да, то есть все, что содержит ультра низкую и высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, это интенсив омоложение, 3D-увлажнение. Препараты, которые восстанавливают микробиом, да, то есть пробиоски, ну, вот, например, с проиприбиотиками. Надо понимать, что э, микробиом активные препараты, то есть когда содержат перелизаты бактерий, когда содержат вот эти вот э, всякие альфа альфаглюкан, то есть кормежку для этих бактерий, э, у некоторых прямо очень хорошо, сразу кожа отзывается, особенно чувствительная, а у некоторых бывает при склонности к воспалению, обострение воспалений после начала применения таких препаратов. Поэтому надо иметь в виду, что если после применения, например, первых применений нескольких того же пробиоскина или аналогов каких-то, да, слезатыми бактериями и так далее, у вас в типичных местах стало больше воспалений, то в принципе это, ну, вариант нормы и даже не требует отмены препарата. Если другое дело, что после нанесения любого препарата, в том числе такого, пошла крапивница, да, или начался зуд, или какие стали прыщи возникать там где вы этот препарат толком даже и не наносили то тогда конечно это больше похоже на аллергию и э, надо препарат отменять Ну, ключевой момент там все-таки чаще всего бывает зуд при аллергии зуд часто бывает а при просто когда кожа начинает лучше обновляться или там начинает микрофлора меняться перестраиваться да то там в общем-то как правило не бывает зуда или чего-то такого негативного там ну просто может быть кстати, на подбородке обычно 2, проще а так может быть 6 или 10. Вот такое тоже бывает, надо понимать. Вот, ну и кремы, которые восстанавливают гидролипидную составляющую. Да, мы не будем на этом подробно останавливаться. Вот, то, что я хотела еще успеть дать схемы э, летнего ухода, антивозрастного для разных типов кожи, это может пригодиться. И, в общем, в принципе, понятно, что эти схемы можно корректировать. И, в общем-то, к этим схемам надо подходить так, как наверное, к алгоритму, да, и можно менять в зависимости от состояния, от проблем, которые беспокоят пациента, добавлять какие-то средства или убирать. Вот. Но, в общем, в принципе, общ, общий такой алгоритм я вот в виде такого вот, так, такой схемы сделала для нескольких вариантов да, пациентов. То есть, например, если тип сухая нормальная кожа, 35-40+, да, считаем антивозрастной, и кожа обезвожена, то есть главная проблема это обезвоженность. Да, например, у него а, вопросик сейчас отвечу: микрофлора, чтобы нормализовалась, при обострении в начале использования. Вообще в среднем считается, что один цикл обновления кожи, то есть 3-4 недели, да, ну, то есть в среднем у нас месяц обновляется кожа, да, ну, у среднего возраста человека, да, уже там за 40, понятно, будет медленнее, но в среднем где-то 3 недели, максимум 4, э, достаточно для того, чтобы понять, вообще подходит препарат или нет. Потому что первые вот такие вот реакции кожи, да, они э, в первые три недели могут возникнуть, а то и раньше закончится, а потом уже кожа привыкает, например, на ниацинамид тоже, на никотиновую кислоту могут быть реакции в первое время, да, а потом кожа привыкает. То есть надо смотреть в пределах месяца. То есть если действительно что-то прям прогрессирует, прогрессирует, и, и все плохо, да, ну значит препарат не подходит, потому что косметика – это в некотором смысле, конечно, лотерея. Да, кому-то подойдет, кому-то шикарно подойдет, кому-то прям отрез не подойдет. Вот, но в среднем месяц да, можно смотреть, как будет. Вот. Потому что еще есть моменты, когда что-то совпало там, с, с нарушением питания, с каким-то гормональным всплеском. То есть не всегда мы купили новый препарат, и у нас высыпала пара прыщей лишних, да, и что это виноват препарат. Могло просто совпадение быть. Иногда можно препарат убрать на какое-то время, да, а, потом, а потом уже опять его ввести уже в спокойном состоянии. И если опять такая же точная реакция, значит, это точно виноват препарат. А если нет, значит... Такие случаи тоже бывают. Так вот, когда сухая, нормальная и обезвоженная кожа, то есть беспокоит чувство стянутости, она на ощупь такая широковатая, матовая, очень быстро шелушиться начинает, если какие-то, в общем-то, факторы внешней среды, да, перепад температур, например, или кондиционер, или там отопительная система на нее действует. То есть обезвоженность. Морщинки мелкие, то есть тургор, вот как бы мы делаем тест, да, прям мелкие-мелкие морщиночки возникают. Тогда мы должны, в общем-то, корректировать гидрорезерв, скажем так. То есть мы самые мягкие умывающие средства, назначаем, то есть это гель, очищающий лимуз с витамином С, например. Вот, это тоник с гиалуроновой кислотой, либо можно взять новенький, вот у меня тут стоит, у меня, кстати, он дома есть, я его внезапно полюбила мас uh, раз из нашей The U, из натуральной линеечки. Он такой, ну, немножечко маслянистый финиш такой дает, uh, но он очень успокаивает хорошо. Но это тоже на любителя он из натуральной линейки, он пахнет вкусненько такой, как бы ромашечкой с ланг-лангом, он на ромашковой воде, но не всем нравится ланг-ланг, поэтому, конечно, если есть возможность, вот в шоурум к нам, который вот откроется, можно прийти понюхать, прежде чем покупать. Но вообще очень классный. Или вот с гиалуронкой наш, вот любимый всеми гелевый тоник, использовать именно для обезвоженной кожи, и сухой причем, да, это вот очень хороший вариант. Потом использовать сыворотку 3 d увлажнения ее можно использовать, допустим, месяц или два, чтобы прям хорошо восстановить уровень увлажненности, и потом перейти на интенсив омоложение, которое больше работает с кожным иммунитетом и с увлажнением, а сыворотка 3D с чувствительностью и глубоким увлажнением. Вот. и дальше можно закрывать кремом, ну любым, который подходит для такого типа кожи. Ну из наших можно, например, порекомендовать, да, я тут где это был, ну Опять-таки из новой линеечки u крем с PF10. Можно взять наш увлажняющий. Увлажняющий полегче, чем u -Megapolis. Поэтому Мегаполис вот для более сухой кожи будет более комфортен, наверное. Вот. И, соответственно, можно использовать любую солнцезащиту. Либо поверх крема, либо вместо. В принципе, мультипротектор, хоть и oil-free, но по опыту скажу, что пациенты с сухим и нормальным типом кожи тоже очень его приятно воспринимают. Потому что там фукогель, фукогель очень хорошо увлажняет, и, в принципе, масла, ну, можно нанести какой-то питательный жирненький крем и вечером, да, а днем, особенно в жару, в общем-то, даже сухой коже не всегда нужно прям такие маслянистые текстуры. Вот поэтому даже мультипротектор подойдет. Вот, а вечером после очищения, и, кстати, хочу за, заметить, что э, сухую обезвоженную кожу, нормально обезвоженную кожу, можно утром не умывать с очищающим средством, чтобы лишний раз не размывать липиды кожного сала, да, без того их мало, и не дербанить. Почем зря гидролипидный барьер защитный, то есть можно просто ополоснуть кипяченой водичкой, или у кого стоит фильтр с обратным, с обратным осмосом, краник на кухне, да, из него вот этой мягкой водой умыться и протереть или сбрызнуть тоником и промокнуть одноразовой салфеточкой. То есть сократить умывание до минимума для того, чтобы не, как говорится, дополнительно не разрушать гидролипидную пленку. Вот. А вечером самый хороший вариант для такого типа кожи и в таком состоянии будет опять-таки мягкое умывание и э, соответствующие тоники как утром и вот как раз сыворотка 5 пептидов, который будет комплексно работать с этим типом кожи и будет как раз, учитывая то, что мы же даже не только проблему обезвоженности решать, но и с возрастными изменениями работать, э, то как раз вот 35-40 плюс 5 пептидов будет в данном случае на вечер очень хороша. Закрыть можно ее спустя там минут 10 после нанесения или 15-20. питательным массаж крему с по апельсину или любым другим который нравится и при необходимости можно добавить в рутину соответственно специальное средство для век крем-сыворотку в частности. Но надо учитывать, что крем-сыворотка для век содержит кофеин, и при очень сухой коже, особенно если в этой зоне сухая кожа, она может ну немножечко еще дополнительно подсушивать, поэтому не всем подходит, надо понимать вот этот момент. Вот И для отшелушивания сухой кожи и обезвоженный энзимный пилинг подойдет, в общем, принципе, очень хорошо, либо ультразвуковой пилинг как вариант, в том числе и в домашнем исполнении. Если комбинированная кожа, да, со склонностью к куперозу и образованию комедонов, то тогда мы будем решать и антивозрастные проблемы, да, то есть э, попытаться упругость восстановить, да, и глубину морщин уменьшить, и будем э, какие-то сосудоукрепляющие компоненты использовать и осуществлять профилактику образования комедонов, то есть закупривание пор. Для этого мы для умывания можем взять мусс с алоэ вера, вот, и, э, соответственно, он... Из наших умывалок, ну, наверное, может быть, если так можно выразиться, самый жесткий из мягких умывалок, да, но он чуть-чуть пожестче, чуть более такой агрессивный в сравнении с очищающим гелем и с, например, мусом с витамином С. Вот. Хотя там тоже нет ни лаурет, ни лаурет-сульфата. Он имеет такой сладковатый аромат, кто любит. Да? Вот. И, собственно, комбинированной коже очень хорошо подходит. Но это не значит, что нельзя витамином С умывать ее или гелем очищающим пользоваться. Тоник мы возьмем на утро для жирной проблемной кожи. Если купероз выражен, то можно вообще тоник для жирной проблемной кожи не брать для комбинированной кожи, склонной к куперозу и образованию комедонов. Вот, потому что мы будем работать с себорегуляцией при помощи других компонентов, уже активных средств. А взять лосьон концентрат Нео, который я считаю идеальным тоником вообще для кожи возрастной, потому что там целый комплекс сосудоукрепляющих компонентов, там, дегидрокверцетин в количестве 10%, это очень большая концентрация вот этого мощного антиоксиданта комплексного, который чувствительно снижает и повышает устойчивость кожи к ультрафиолету, и на сосуды влияет хорошо, ну, то есть, и успокаивает. То есть, здесь уже, помимо и сосудоукрепляющих, то есть, арника, плющ, там, бузина, постенец, лекарственная мальва, огурец, то есть, такой комплексный состав, лосьонок имеет жидкую текстуру и упакован в флакон, поэтому мы не обязательно в профуходов должны его использовать, можем спокойно его взять как тоник, использовать дома, вот, назначить пациенту. И очень классно он выравнивает тон, то есть как бы работает, с, скажем так, свежий цвет лицу придает. Вот Это такой один из моих личных любимчиков, лосьонка Цитатнео. И вот для возрастной комбинированной кожи тоже очень хорошо подойдет, особенно при склонности к куперозам. На утро я бы взяла Baby с с неоцинамидом, витамином С, то есть такой лаконичный очень состав натуральный. Ну, там есть, конечно, еще всякие травки антиоксиданты, там земляника, клюква, и малина и прочее. Вот. Но ну, основные, конечно, здесь эти два компонента. Она очень легенькая, но мне тут, я ее тут приготовила, даже, может быть, если кто ее не видел. Она, так, наверное, чуть погуще, чем интенсив омоложения, но тоже очень легко расносится и практически ничем не пахнет. Вот. И дальше нанести либо крем для комбинированной кожи с ПФ-15, либо мультипротектор с ПФ-50+, все зависит от уровня, сколько баллов у нас в прогнозе погоды солнце, ультрафиолитин Вот На вечер опять-таки умылись с муссом, опять-таки, если комбинированная кожа к купероза еще и чувствительная, то мы можем утреннее умывание отменить. И просто умыться водой и протереть тоником. Вот. Значит, вечером мы должны обязательно, конечно, средство очищающее использовать, если у нас тональное какое-то средство нанесено, или SPF, например, мультипротектор, желательно смыть все-таки, или два раза умыться с муссом, или использовать гидрофильное масло, потом уже муссом умыться. Вот. Потом, как обычно, тоник, 5 пептидов, я считаю, это самый универсальный, прекрасный препарат на лето. И можно нанести крем ночной увлажняющий, если есть необходимость. Зачастую комбинированной кожи нет необходимости, так же, как и жирный в ночном креме. Вот. Но самый легкий – это будет ночной увлажняющий. Это фактически как наш увлажняющий крем дневной, только без SPF-10. Вот. И э, зачастую достаточно сыворотки. Потом можно нанести на область, где кожа все равно посушена немножко, это вокруг глаз, крем-сырунка для век с эффектом лифтинга, ее же можно нанести на шею, Хотя, если здесь есть проблемы там, в виде птоза, там, дряблости, то можно взять гель моделирующий для нижней трети лица и его использовать на шее. Вот. И для отшелушивания один раз в неделю опять-таки, какой-то любой из подходящих очищающих э, средств для глубокого очищения, то есть это энзимы или какой-то легкий пилинг с небольшим процентом кислот и не, низ, не низким PH, вот. и либо какая-либо аппаратная чистка. Вот. Дальше у нас... Э, Схема для жирной кожи. Для жирной кожи у нас для проблемной мы возьмем уход. Вот, и э, здесь мы уже можем взять, так как проблемная кожа, она чаще бывает гиперчувствительная и, в общем, уже поврежденная, то мы возьмем, опять-таки, более мягкие средства для умывания, то есть гель очищающий ремус с витамином С. Вот, э, из хомкеа. Возьмем э, тоник для жирной проблемной кожи точно так же, если чувствительность повышена и кожа раздражена, то мы можем утром не умываться еще раз с очищающим средством, но жирная кожа, она может и за ночь в общем, настолько сильно жирниться, плюс, в общем-то, подушку тоже не все на ночь проглаживают утюгом, да, чтобы избежать какого-то обсеменения микробами, то для жирной кожи, конечно, утреннее умывание тоже зачастую предполагает использование очищающих средств, а не только воды и тоника. Вот, Но надо просто держать, как говорится, Заметки, что можно и так обойтись, если мы очень тщательно соблюдаем гигиену, и кожа не сильно жирнится за ночь. Вот. Здесь мы как раз уже пептиды возьмем на утро, то есть омолаживающий концентрат нанесем после тоника, и потом минут через 10-15 закроем мультипротектором. А уже вечером мы можем использовать или очищение как утром, либо можем такую хитрость сделать, взять гель для интимной гигиены, который вот у нас недавно вышел, это фактически как очищающий гель, немножечко там видоизмененный состав, такой более мягкий, даже еще более мягкий, и плюс там молочная кислота, то есть для низкого pH 4,5, который хорошо для интимной зоны, да, и он же хорошо для проблемной кожи на самом деле лица. Вот, поэтому можем им умываться вечером и, собственно, использовать тоник и дальше уже использовать средства, которые будут э, э, иметь противоспалительный эффект. Э, если мы избегаем нахождения на солнце, тщательно защищаемся от него, то мы, то мы можем использовать обновляющий флюид альфа-дерм с миндальной кислотой. Если мы менее тщательно защищаемся от солнца, но у нас есть высыпание, можем локально, то есть на участке с воспалением, не локально на прыжках с спот средства, а на участок нанести сыворотку стоп-акнеса с золоиновой кислотой. Золотая кислота тоже не считается фототоксичной, но по-любому кислота есть кислота, и надо все-таки кожу от солнца защищать. Вот. Либо, если у нас высыпаний не так много, э, допустим, просто есть к ним склонность там, в какие-то периоды жизни, э, либо когда гормональный какой-то звик или погрешность в диете какая-то была, то есть именно как профилактическое средство, плюс которое будет так же, как и предыдущие, более сильные, но полегче, предотвращать появление постфоспалительной пигментации и будет способствовать тому, что всякие элементы постакны быстрее уходят, можно взять гель пектиновый. Гель пектиновый, как я уже говорила, не обладает фототоксичностью какой, поэтому, в принципе, его использовать безопасно, даже если вы как-то согрешите с защиты от солнца утром. Вот. при необходимости опять-таки уход за веками отдельный и отшелушивающее средства раз в неделю или процедура аппаратной чистки. Можно чередовать, можно там на этой неделе энзимную маску делать, там в сочетании с калиновой маской очень хорошо для жирной кожи эту процедуру продолжать, да, калиновой маской. Вот. либо можно сделать там раз там в две недели какой-то ультразвуковой пилинг или там раз в две-три недели гальваническую дезинкрустацию. То есть какие есть возможности, собственно, то и делать. И последнее у меня схема. Схемка. Это схема для всех типов кожи, склонной к пигментации, то есть вне зависимости от активности сальных желез, пигментация может склонной быть и сухая, и жирная кожа, комбинированная, и нормальная. Вот. Здесь как раз мы больше будем работать на предотвращение пигментации. То есть гель очищающий мусс. Берем для умывания. Соответственно, лосьон концентрат Нео как антиоксидантный препарат, который тоже будет предотвращать ну, то есть повышать устойчивость кожи к ультрафиолету в качестве тоника. Ну и учитывая возрастную группу, которую все-таки мы рассматриваем, антивозрастной уход, то как раз имеет смысл его взять. Концентрат 5 пептидов, омолаживающий, пойдет у нас на утро, и дальше солнцезащита. Обязательно. Вот Вечером у нас будет опять-таки мягкое очищение и лосьон Нео в качестве тоника, и сыворотка Brightening Skin как препарат с диплометатом, коевой кислоты, неацинамидом, пептидом антипигментом, который будет, собственно, нам предотвращать пигментацию и убирать ту, что сейчас уже возникло. Да? При этом загорать нельзя, конечно. Вот если планируется все-таки загор... загорание активное, то тогда лучше брайтинг-скин тоже отложить, все-таки где-то уже на, с... на сентябрь-октябрь. Вот. На ночь. вопрос. Наношу нео, антиакне, пектин, альфа -дер. Это много, конечно, если вы прям на все-все наносите, это очень много. На самом деле, чаще всего используется ну, не более двух препаратов, если особенно они послойно наносятся, либо там если зонально, мы наносим например стопакне на участки с воспалением, а на все остальное лицо, например, включая те участки, на которые мы уже нанесли стопакне, там через 5 минут пектиновый гель, например, либо альфа-дерм. Вот, поэтому здесь это как раз очень много, э -э тонины. поэтому здесь Здесь бы я просто их чередовал бы по дням. То есть, например, если есть высыпание, то стоп-акне можно наносить на участки с воспалениями, а поверх него наносить либо нео, либо пектиновый. Интенсив омоложения я вообще сдвинула на утро под СПФ, наносить его как бы а альфа-дерм. В случае, если вы уверены, что солнце на вас не будет активно попадать, то его можно комбинировать со стоп-акне, либо стопакне и Дерм, либо там стопакне и пектиновый, ну, то есть чередовать по дням. Ну, то есть все сразу, там, пять средств, конечно, наносить на лицо не надо, смысла нет, потому что не будет нормальной пенетрации в кожу, то есть фактически ингредиенты из там первого самого жидкого состава и следующего за ним, они куда-то попадут, остальные будут поверх лежать. Вот. Почему сыворотка сыворотка может не очень работать, не подходит в чем-то другом? Смотрите, Работает или не работает? Это на самом деле зависит от того, какая пигментация. Конечно, в идеале сходить к дерматологу, если вы сами не дерматолог, например, у вас нет этого оборудования, да, посмотреть дерматоскопом или лампой Вуда, где расположен пигмент. То есть, если он поверхностный, то братьница скин будет работать. Ну, естественно, в том случае, если вы не будете подвергаться ультрафиолету снова, да, воздействию его. Вот. если это пигментация дермальная, то есть пост да, после повреждения кожи после воспаления которые дермальный слой ну то есть глубокое воспаление было да и после него возникло застойное пятно и стал пигментированным да или допустим бывает после каких-то гормональных вот э, сбоев или там при патологии щитовидной железы очень часто бывает пигментация глубоко расположенная и тогда, конечно, топическими средствами, ну, выровнять тон мы сможем, да, чуть-чуть осветлить пигментные пятна там, на полтона, на один тон, может быть, сможем, но убрать точно не сможем, потому что там иной раз и лазерные шлифовки не справляются, и как бы приходится делать несколько, а некоторым вообще-то сильно глубоко расположенным пигментом даже лазер не помогает. Поэтому здесь надо смотреть вот глубина пигментации, насколько вообще топическими средствами мы можем с ней работать. Вот. И вообще сразу могу сказать, что все отбеливающие топические средства они больше работают с тоном, то есть как бы с комплексным, да, чем с пятнами, потому что пятна, особенно длительно существующие, они чаще расположены в дерме, чем в эпидермисе, поэтому с ними вообще сложно. вот И, может быть, время еще не прошло, потому что все-таки. Brightening Skin, например, ну, вообще препараты с коевой кислотой, там, с неацинамидом, э, с пептидами этими, они накопительный на эффект должны, то есть а им нужно время, чтобы поработать, да, то есть э, это, ну, хотя бы месяц, да, должен пройти, чтобы там появились первые, скажем так, признаки эффективности, да, у кого-то быстрее, да, то есть у нас, например, на тестах были испытуемы с хлазмой беременных, после беременности уже, естественно, после рождения ребенка использовали э, Brightening скин и там прям вот по можно было следить что сначала светлеет фон первой недели потом пигментация начинает осветляться потом уходит вот эти вот географические такие прям карты которые на лбу и на щеках вот и остается только чуть-чуть незаметно там под волосами это уже конец четвертой недели то есть где-то месяц минимум до да, накопительный на эффект чтобы был виден и в среднем отбилища средства ну как бы те, которые способны вообще убрать, да, например, то есть, скажем так, те пятна, которые вообще способны устраниться при помощи топических средств, где-то надо хотя бы месяц, полтора-два, чтобы ну, вот был виден этот эффект. Вот, поэтому вот то, что загорели, очень сильно я поняла. И, и, может быть, сгорели, да, тоже как бы глубокое повреждение может быть. А еще бывает так, что вы сгорали когда-то в этой зоне, да, то есть сгорали в детстве или там в юности сгорели, а сейчас вам, допустим, там 25-30 лет, а вы сгорели сильно, например, лет в 12-15, да. И вот это место бывает, что каждый раз откладывается пигмент там, и с ним очень сложно бороться. Вот. Поэтому надо, конечно, деток своих и вообще себя уберегать, по возможности оберегать от того, чтобы именно сгорать. Вот. Здесь как раз... Ну, лазер сейчас все равно не актуально, Оксана, потому что это все-таки в холодный сезон нужно делать, если нужно. Да? По-хорошему осенью можно попробовать, естественно, обратиться к дерматологу, если вы сами не специалист, и Посмотреть глубину залегания пигмента и уже исходя из этого думать, что с этим делать. Если он достаточно поверхностно, в основном расположен, то тогда можно сделать серию пилингов, например, сделать там, парочку феруловых пилингов и 2-3 ретиноевых желтых и потом и меж. Вмеш процедурный период еще используются как раз вот препараты а-ля Brightening Skin, и тогда можно так хорошо подавить эту пигментацию, а может быть и вообще совсем убрать. То есть Brightening Skin использовать можно, пектиновый гель использовать можно, это то, что можно использовать сейчас, но Brightening Skin только при условии, что вы больше не загораете, не, не находитесь под солнцем долго, и обязательно используете SPF 50+, вот, наверное, так я отвечу. Вот, и, соответственно, если вернуться к этой схеме, то то, естественно, отшелушивающие процедуры тоже нужны, да, несмотря на то, что мы используем что-то, то, что способствует обновлению кожи, и энзимные средства, и аппаратные чистки, главное не делать это чаще раз в неделю. Если кожа более сухая, более чувствительно, более тонкая, значит, можно и реже делать. Вот, то есть смотреть по ситуации. Вот я тут хотела еще, мы долго общаемся. Нет доступа к... На самом деле, а где, в какой стране нет доступа к нашей продукции? У нас, на самом деле, много где продается гельтек. Вот, и сейчас Wildberries вывез его в Европу, Финляндии надо тоже посмотреть, потому что в Германии спокойно, в Израиле спокойно можно через Вайлбер заказать. То есть Вайлбер сейчас по Европе распространился, насколько мы поняли. И с нашей продукцией в том числе. Кроме того, как-то возят транспортными компаниями. Вот. Либо искать действительно похожие по составу, потому что я не зря просто в этих вебинарах даю такие как бы более обтекаемые, то есть не то, как именно наши средства использовать, да? потому что ну, нет ничего такого прям очень уникального вообще в косметике, как музыка. да, Есть 7 нот, и мы из них делаем песни. Да? <с> вот. И, соответственно, какая-то косметика лучше работает, какая-то хуже, какая-то более гипоаллергенная. Вот мы, например, там стараемся более гипоаллергенную выпускать средства. Да? Какие-то там не заморачиваются на этой теме. Ну, то есть надо уже смотреть, что подходит. Вот. А компоненты основные мы разбираем неспроста, чтобы можно было более универсально как подходить к уходу. Не только вот именно гильтековское конкретное средство понимать, что оно подойдет или не подойдет, а просто понимать вообще, что искать в составе. Есть вот. Я вот хотела теоретический вебинар завершить. Еще бонусом, если интересно, если, как говорится, перед тем, как, кстати, я еще потом в конце хотела еще раз промокод озвучить, но это уже как-то как на YouTube не выложит промокод, я потом озвучу в конце. Еще, если интересно, я подготовила парочку слайдов, чтобы напомнить, как всесезонный пилинг делать таким бонусом. Да? Если интересно, я быстренько могу по нему пробега... пробежаться. Вот, напишите. Вот. На самом деле, с пилингами, понятно, надо летом быть осторожным, особенно если есть склон к клиентации, лучше тогда не рисковать. Но есть ряд пилингов, например, не только наших, да, которые, в общем-то, называются всесезонными. И там важно понимать, что там должны быть легкие кислоты, то есть крупной вечной молекул достаточно. Вот, например, в нашем пилинге там... Хорошо, рассказываю, уже там, на самом деле основная кислота миндальная, молочная кислота, ее там в принципе почти столько же, как миндальный, но она считается тоже всесезонной, мягкой, кроме того молочная кислота входит в НУФ, то есть в наш в НМФ да, натуральный увлажняющий фактор. Ну, то есть, фактически в состав гидролипидной пленки. аферуловая кислота это вообще не кератолитик в данном случае, в данной концентрации. Да? Она работает как мощный антиоксидант. Плюс еще антиоксидантный эффект поддерживает экстракт зеленого чая. Дмая тоже работает как антиоксидант и как такой лифтинговый агент. Он не спиртовой, он такой маслянистый, как раз на бутиленгликоле. и его как раз может делать летом, хотя состав там ниже 3, да, 2,46. Но это незначительно, потому что там такая гидроколоидная система, которая постепенно освобождается ингредиенты поэтому он не щипит сильно то есть не болит и в общем-то в принципе от него у большинства даже шелушения практически нет вот его очень хорошо даже как предуход перед какими-то процедурами использовать то есть он будет сильнее там допустим отшелушивать чем энзимная маска например вот и больше как пилинг работает, чем как эксфолиатор такой буферный но в общем довольно таки нежно то есть на выход как говорится можно даже использовать как флеш такой вариант вот и соответственно вот его можно использовать с осторожностью летом и аналоги которые вот похожи по составу вот и э, стандарт какой либо мы его используем ну летом вообще желательно использовать в таком в нежном варианте да то есть в один слой например э, на там, 5 минут, а не на 15, но тоже зависит от кожи. Если видите, кожа грубая, с гиперкератозом, плотная, и она хорошо относится к пилингу, Вы уже один раз сделали на 5, и практически никакой э, реакции негативной не было, и человек не шелушился, и все ему комфортно, только кожа более гладкая стала, то можно, в принципе, на следующий раз использовать его и в два слоя, и на 10 минут, там, и даже на 15. Вот, то есть смотрим по ситуации. Он не требует нейтрализации, его просто большим количеством воды салфеточкой, смывается обильным количеством воды и дальше наносится нейтральный тоник любой, вот и его можно использовать и как курсом ну как правило требуется где-то 5-6 процедур раз в неделю, например раз в полторы недели либо э, можно даже иногда при очень грубой коже, э, склонной к комедонам, то есть можно даже чуть почаще делать, то есть допустим мы делаем там раз в 5-6 дней его э, 5 этих процедур, да например, или 6 и, собственно, если кожа более чувствительная, там можем раз в 10 дней сделать, но не реже. Либо делаем как эпизодический вариант такого флеш-пилинга на выход. То есть, Соответственно, там уже как флеш на выход, это мы используем в один слой с минимальной экспозиции 5 минут. Вот. Если обострение, окна розация, то лучше не использовать, потому что кожа все равно повреждена при этих состояниях, и она может, особенно при розации, вспыхнуть вообще от любого триггера, а уж от пилинга тем более, да, если герпетический инфекция, обострение пилинги любые, даже такие мягенькие нельзя. И если человек принимает ракутан, ну и аналоги, да, то есть как бы пероральные системные ретиноиды, вот тогда не стоит. Вот опять-таки, если женщина, о чем мы в самом начале говорили, принимает оральные контрацептивы, да, или у нее стоит ВМС с гистогенами то тоже нежелательно летом делать даже все сезонные пилинги, потому что у нее кожа будет изначально подвержена больше. Агрессия ультрафиолета он может ответить пигментацией, и будьте виноваты вы, а не спираль, которая у ней стоит в матке. Вот, это тоже надо понимать. Соответственно, вот, наверное, все, что я хотела сказать про этот пилинг. Да, он Надолго его хватает, на самом деле, там у него маленький еще расход, пипеточка, маленький флакончик, 50 мл такой, как бы, ну, относительно, то есть не 15, не 30, как у многих, а, в общем, в принципе, его намного процедур хватит, то есть в профессиональном уходе на несколько курсов, скажем так, нескольким пациентам, как минимум, там, 10 пациент может одного флакончика хватить, вот, и он очень мягкий. Соответственно, чтобы усилить его действие, можно перед его нанесением сделать еще экспозицию, ну это понятно, что если вы уже уверены, да, и уже делали, например, сокращенную экспозицию, да, и кожа грубая у пациента, вы можете энзимную маску еще дополнительно сделать, или массаж по ней, да, или под пленку положить, смыть и потом сделать этот пилинг, это именно чтобы усилить его уже проникновение эффект вот ну и соответственно закрывать пилинг как я уже говорил на нейтральный тоник увлажняющий крем любой по типу кожи можно нанести Ну в первый план дня мы пилинги не будем особенно летом делать да поэтому нанесение СПФ, в общем-то после него особо не предполагается если кожа чувствительная и вот э, не очень хорошо переносит да, какие-то вот пилингующие дела. Можно закрыть интенсив регенерации заживляющим нашим гелем, вот этим знаменитым, и э, например, после нанести крем или просто в интенсив регенерации домой отправить и еще дать пару пробничков на несколько дней, чтобы интенсив регенерации